Еще одно уходовое средство из моей коллекции – это криосыворотки для лица с эффектом омоложения. Вот такие ампулы по 2 мл. Это Теана, российская марка. Я у них люблю покупать криосыворотки и альгинатные маски. Использую их в комплексе очень часто. Недостаток для меня ампулы в том, что хранится она в открытом виде не более суток, потом перестает воздействовать полезными свойствами. Я, как правило, 2 миллилитра не успеваю использовать на свое лицо. Достаточно хорошо они действуют. Я их и под мезороллер, и под крема, и как самостоятельное средство использую. Покупаю на сайте, ну, либо в ревкоше.